Здравствуйте! Меня зовут Сергей Лысенко. Я руководитель отдела аналитики WebCom Group. Как создать турбосайт в Яндекс.Директе, не имея самого сайта, мы с вами уже научились. Но что делать, когда уже есть сайт? Переносить информацию вручную? Глупо. Потому что есть более удобный способ. И для информационных сайтов, и для интернет-магазинов. Сегодня мы с вами рассмотрим создание турбостраниц для информационных разделов сайта. Подключение интернет-магазинов и товарных разделов – это тема для отдельного видео. Приступим! Если ваш сайт создан на CMS, который вы видите на экране, то вам повезло. Просто установите плагин и смело переходите к настройкам. Тем, кто не нашел свой CMS в списке, придется немного поработать. Самое простое – это подключить при помощи RSS. Тогда у вашего сайта будут не только турбостраницы, но он сможет публиковаться в Яндекс Новостях и Яндекс.Дзен. Просто попросите своего разработчика доработать ваш RSS-канал. А если его нет, то мы сейчас вам покажем, как это быстро сделать. Так Яндекс предлагает разметь RSS-канал. А так выглядит минимально необходимый код для корректной обработки Яндекса. Давайте создадим несложный пример канала. Укажем название канала, ссылку на главную страницу, краткое описание канала. Далее, каждую страницу оформляем в отдельный блок item. Для страницы указываем. Внутри данного контейнера помещаем содержимое страницы. У страницы должна быть шапка и содержимое. Сохраняем. Готово. Программисту остается только заменить контент на переменные и использовать этот пример как шаблон. Показывали мы в редакторе кода для наглядности. Он подсвечивает строки, но можно и в блокноте. Пример, как и ссылка на рассматриваемые видеоматериалы и сервисы, будет закреплен в комментарии. Скачайте, используйте. Ну что, сделали, пора подключать. Заходим в панель webmaster. турбостраницы, Источники. Указываем ссылку на наш канал, добавляем. Как создать e-mail для турбостраниц – это тема следующего видео. А мы переходим к настройкам. Оформляем шапку, выбираем с логотипом или без, исправляем название, проверяем, сохраняем, переходим к меню, редактируем пункты меню, меняем местами, при необходимости добавляем Проверяем. Сохраняем. Веб-аналитика. Тут указываем счетчик. Метрики. Аналитики. Либо другой. Обратная связь. Выбираем нужные списка. Исправляем. Проверяем. Сохраняем. Автоматическая лента. Включаем. Почему это важно? Читаем здесь. Все, готово. Информационный сайт подключен. Как вы убедились, это было легко, просто и удобно. Пробуйте, делайте, внедряйте. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе новинок и лайфхаков. С вами была Академия Вебком. До встречи! Кстати, пока вы здесь, напишите, пожалуйста, комментарий, что вы думаете по этому поводу.